Вовочка, ты должен себя хорошо вести, ведь каждый раз, когда ты делаешь что-то плохое, у меня появляется седой волос. Ого, ты в детстве, наверное, была просто монстром, вон какая у нас бабушка вся седая. <реклама> Вовочка, ты зачем сказал своей сестре Леночке, что она чудовище? Она сейчас сидит и плачет. Быстро пойди к ней и извинись, скажи, что тебе жаль. Ленка, ну не плачь, ну извини меня, мне правда очень жаль, что ты такое чудовище. На уроке анатомии Вовочка, какой самый известный рудимент современного человека? Совесть, Марья <свят> На уроке Кто из вас играл в азартные игры и лотереи? Мы с папой собрали 10 этикеток из-под кофе и выиграли утюг А мы собирали крышечки из-под газировки и выиграли футболку с логотипом А мой папа угадал 6 цифр из 6 И сколько он выиграл 7 лет с конфискацией имущества Почему? Да сигнализация в сейфе нестандартная попалась. Вовочка, а зачем ты свой дневник в угол поставил? А я его наказал за двойки.